Thank you. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, родные. В сегодняшнем видео мы расскажем вам, как вы можете получить исцеление в РД потоке. Исцеление может быть психологическое, исцеление может быть физическое. Когда вы чувствуете боли внутренние, когда вы испытываете очень драматичные внутренние состояния, либо когда вы испытываете боли физические. Это может быть чисто психосоматическое заболевание, либо это может быть заболевания, ну, по крайней мере, как вам кажется, чисто физическое, вызванное только физическими причинами. Любые боли, какие могут быть у человека, очень широкий спектр этих болей, вы можете эти проблемы решить в РД-потоке. Как это происходит, мы будем говорить об этом с вами сегодня. В одном из прошлых видео мы рассказывали о том, как происходит исцеление в РД-потоке. Но это исцеление происходит спонтанно. То есть от вас ничего не зависит, вы просто находитесь в этих РД-состояниях. Это могут быть состояния внутреннего очищения, состояние трансформации и некоторые другие состояния. Вы в них находитесь, вы находитесь в этом потоке вы находитесь в легко измененном состоянии сознания, и в этом случае происходит исцеление. Оно происходит спонтанно. Мы об этом говорили в прошлом видео. Если есть желание, вы можете посмотреть. Ссылка а, будет здесь. А сегодня мы будем говорить именно о том, как этот процесс исцеления может стать осознанным. Как вы а, своим осознаванием, как вы своим внутренним намерением различными внутренними и внешними действиями, можете вызвать этот процесс исцеления. В этом видео мы будем рассказывать вам, как вы осознанно можете исцелиться, находясь в РД-потоке. И в общих чертах, как это происходит. Первое, что вы делаете, это вы осознанно входите в РД-поток. Как это происходит, все, кто занимается в школе, родные души, занимаются не один год, они прекрасно это знают, у них это замечательно получается. Если вы не знаете, как это происходит, ну, этому надо, значит, просто учиться. Итак, первое, что вы делаете, осознанно, не спонтанно, я еще раз повторюсь, а осознанно входите в РД-поток. Второе, вы выходите на высшие уровни сознания, вы выходите на духовный план сознания, испытываете высокие состояния. Это состояние покоя, состояние любви, свободы, состояние безусловной радости. Когда вы выходите на эти высокие состояния, далее включается ваше намерение, включается ваша осознанность. И с помощью специального подхода, о котором я сегодня немного коротко расскажу, с помощью этого специального подхода Происходит процесс осознавания причины вашей боли, а, соответственно, происходит потом исцеление, освобождение от этой боли. Но прежде чем мы подробно расскажем о процессе исцеления в РД-потоке, я сначала хочу сказать, как этого не происходит. Что Чего не бывает в этом процессе, что не подразумевается в этом процессе. В этом процессе не бывает подавления боли, в этом процессе вы не уходите от боли, вы от нее не убегаете, вы не применяете различные информации, вы не используете различные техники так называемого позитивного мышления, вы не заговариваете свою боль, вы ее осознаете, но, что очень важно понимать, почему именно в РД-потоке, вы осознаете эту боль, именно выходя на высшие уровни сознания, на духовный план сознания. Только когда вы вышли на духовный план сознания и видите свою боль как бы со стороны или немного свысока, можно сказать, в этом случае начинается процесс исцеления, то есть изначально, вы не работаете с самой болью на ее, так сказать, территории, там где, она, там, где она у вас происходит, где болит. Вы не остаетесь в этом состоянии сознания, боли. Вы выходите из этого поля, вы выходите на духовный план сознания, и дальше начинается процесс исцеления. Очень важно отметить, что процесс исцеления происходит не от ума. Когда вы входите в РД-поток, активизируются ваши высшие центры, это анахата чакра, аджна чакра, сахасрара, иногда Вишутха, иногда РД-центр. И активизация этих высших центров приводит к тому, что ваш внутренний диалог постепенно-постепенно начинает затухать. Он начинает Останавливается, он ослабевает, он становится вялым, он становится расплывчатым. Таким образом, ваш ум в процессе исцеления не принимает никакого участия. В процессе исцеления принимает участие ваша осознанность. Осознанность не есть ум. В процессе исцеления принимает участие ваши высшее состояние сознания, которые опять напрямую не связаны с умом. Из-за этого у многих людей могут возникать различные вопросы, непонимания, а как тогда происходит, объясните и так далее. Вот предупреждая многие вопросы, я могу сказать очень коротко. Процесс исцеления в РД-потоке — это чудо. Это то, что в мире людей называется чудо. То есть это феномен, который происходит. Но он происходит не сам по себе, потому что произошел, вот вы просто где-то сидели или шли, он раз и произошел сам по себе. Нет, это спонтанное исцеление, мы сегодня не об этом говорим, об этом у нас есть прошлое видео. А чудо происходит благодаря тому, что вы вышли на высшие уровни сознания. Чудо происходит благодаря тому, что у вас изменилось состояние сознания, это измененное состояние сознания, которое с помощью вашего намерения начинает задействовать определенные внутренние механизмы, механизмы исцеления. Это чудо, но это чудо, к которому вы приходите осознанно. Это, можно так сказать, определенная сфера чудес. Вы в нее поднимаетесь, и там чудеса становятся возможными. Как они происходят именно, весь механизм досконально, до всех мелочей, неизвестно. Поэтому это чудо. Оно просто происходит. Это феномен. У вас была боль, вы вышли, вы сначала вошли в РД-поток, Вышли на высший уровни сознания, поднялись на духовный план. Проходит 2-3-5 минут, вы сохраняете свое сознание на духовном плане, и начинается процесс исцеления. Каким образом он происходит? Подробно мы это делаем на живых тренингах. Мы будем рассказывать об этом, в частности, на фестивале. Не просто рассказывать, это будет практика. Это будет индивидуальная практика, это будет коллективная практика. Мы будем это, это практиковать, процесс исцеления. Есть для этого будет отдельный целый блок, который называется «Исцеление в потоке». Он у нас на живых мероприятиях, ну, в частности, на фестивале будет. Также этот процесс, процесс исцеления, уже осознанный процесс исцеления, заложен в рд активация. Это онлайн-процесс. До сих пор люди, которые участвуют, постоянно участвуют в РД-активации, а с помощью моих каких-то инструкций они так или иначе приходили к этому процессу исцеления. Но эти подвижки были малоосознанными, они были более интуитивными, они были такие, знаете, а, как, как человек, который ходит в лесу и ищет грибы, и он интуитивно, где-то что-то ищет, он знает, что он хочет найти грипп, но он не знает, где он находится, и вот он в поисках его. Да? Вот можно так сравнить этот процесс. А совсем скоро, вот уже на ближайшей РД-активации, мы будем этот процесс, процесс исцеления, делать более осознанным, когда уже не будет элемента поиска, а мы будем делать это совершенно четко. То есть я хочу сказать, что это процесс, который имеет свои определенные закономерности процесс исцеления он известен процесс исцеления он как бы даже понятен но понятен не до конца до конца понять умом его просто невозможно это чудо которое с вами происходит и его сила в том что проходя этот процесс исцеления в рд потоке вы избавляетесь от собственного заболевания избавляетесь от какой-то психологической боли, от физической боли, которая, может быть, вас а, уже долгое время мучает, или она появилась не так давно. В принципе, практически любая боль, она может быть исцелена в РД-потоке. Процесс исцеления, как правило, не бывает одномоментным, не бывает одноразовым, что одного сеанса, одного посещения РД-активации, допустим, бывает достаточно для того, чтобы вы полностью избавились от боли. Как правило, этого нет. Чуть позже я расскажу о своем примере, и вы поймете, что иногда этот процесс бывает очень длительным и очень болезненным, но, тем не менее, на этом пути, на пути исцеления, происходят постепенные подвижки в положительную сторону. Так вот, с первого раза вряд ли вы получите эффект. Это возможно, но это очень вряд ли. Это нужно иметь в виду сразу же. Все зависит от индивидуальной вашей ситуации. Насколько продолжительно ваша проблема. Может быть, вы с ней мучаетесь всю жизнь, с рождения, например, не дай бог. Или вы с ней мучаетесь несколько лет. Или наоборот, она появилась буквально месяц-два назад, но она э, вам э, приносит вот очень большие неудобства. И вы решили от нее избавиться, от этой боли. Еще раз уточню, чтобы много раз не повторяться. Тем не менее, я уточню, это может быть психологическая боль самого разного характера. Либо это может быть физическая боль, тоже самого разного характера, спектр очень большой. Так вот, быстрым этот процесс может и не оказаться. Может оказаться, что для того, чтобы решить ваши проблемы, понадобится несколько недель или даже несколько месяцев систематических и довольно таких упорных занятий. Что значит упорных и что значит систематических? Каждый день. В день вы можете уделять 15-20 минут этому процессу. Один раз в неделю нужно будет уделять час, может быть, полтора этому процессу. И специфика этого процесса состоит в том, что вы не решаете свою проблему усилием воли. Вы не заставляете себя, вы не делаете каких-то трудных техник, которые вам в принципе не нравятся, но их как бы надо делать. Вы этого, этого всего не происходит. Наоборот, задача состоит в том, чтобы в процессе исцеления войти в состояние благости, войти в состояние блаженства. Когда вам этот процесс, процесс исцеления, начинает очень нравиться, вы испытываете настоящее удовольствие. А вы, можно так сказать, кайфуете в этом процессе. Вот когда вы доходите до этих состояний, это довольно высокие состояния сознания, блаженство, ощущение мира, покоя, ощущение любви и внутренней свободы. Когда вы чувствуете безусловную радость. Вот когда вы до всего этого доходите, это значит, что начался процесс исцеления. Но то, что он начался, это не означает, что он... Закончится вот завтра, через неделю, или, может быть, даже через месяц. Может быть, потребуется достаточно продолжительное время. Но в течение этого продолжительного времени вы будете чувствовать определенные положительные подвижки. Как это происходит, я сейчас э, расскажу. Я расскажу на, свое, на своем собственном примере. Я был вынужден заняться исцелением себя. Почему? Этот случай на самом деле мистический, в него можно не поверить, но все, действительно было так, как я сейчас вам расскажу. Болезнь, боль у меня возникла в конце 2019 года. Это была боль в области поясницы. Сначала я думал, что потянул поясницу, или, может быть, я ее простудил, или, может быть, что-нибудь подобное. Я поделал некоторые упражнения, достаточно интенсивно делал их, и казалось, боль начинает затихать. Но потом боль начинала обостряться, она обострялась ночью, я не мог спать, и эти боли уже не были похожи на боли в пояснице. Это был конец 2019 -го года, по-моему, конец ноября, либо декабрь 2019 -го года. А боли были непостоянными, поэтому я ну, старался как-то не обращаться к врачам. Но потом эти боли стали повторяться, повторяться, повторяться, и в феврале уже 2020 года я был просто вынужден обратиться к врачам, я прошел УЗИ, УЗИ ничего не нашли. Я прошел МРТ, но МРТ я проходил еще в 2019 году, тоже ничего не нашли особенного. Боли продолжались, боли усиливались. Как вы помните, в феврале 2020 года ковида еще не было. И вот после того, как боли усилились очень Многократно и стали настоящие приступы, которые стали походить уже на а, приступы мочекаменной болезни. То есть, когда камень начинает шевелиться у вас в почках или в мочеточнике, а, там уже идут дикие боли. Вот Когда начались эти дикие боли, кто переживал, знает, да. А, я уже пошел на, КНТ, на КТ, компьютерной томографии. Компьютерная томография действительно показала камень у меня. Камень выходил из почки в мочеточник. Были дикие боли очень сильные. Таблетки не помогали, там уколы с переменным успехом помогали. Спать я толком не мог, они были и ночью, и днем. В общем, изматывались страшно. Естественно, нужно было решать этот вопрос радикально. Обратились к врачу, он сказал, а я вам выписываю направление в больницу. Вот, пожалуйста, эта больница сегодня как раз дежурная. И а вы, может, туда поехать, там есть вот этот вот ультразвуковой аппарат, который дробит эти камни, литотрепсия называется эта процедура. Вам раздробят камушек, все нормально. Это был вечер, мы пришли к врачу, это был вечер. Вечером он выписал направление. Мы уже должны были ехать, собственно говоря, в больницу. Но вечером поздно, так получилось, мы не смогли. На следующее утро... В это невозможно поверить, но эту больницу закрывают на ковид. Это уже был март или апрель март. 2020 года. По-моему, конец марта 2020 года. То есть на следующий день эту больницу закрывают на ковид, ее начинают переоборудовать в эту ковидную больницу, никого не впускают, не выпускают оттуда. Это была единственная больница, в которой, ну, муниципальная больница, в которой делали вот эту процедуру литротрепсия. А ничего не остается делать, ну что, я начинаю пить обильно, очень много жидкости, я начинаю прыгать, начинаю бегать для того, чтобы этот камень пошел, усиливается боль, ничего не помогает, меня отвозят на скорую помощь в другую больницу. В больнице мне предлагают э, сделать операцию, причем полосную, разрезать это все, а камушек, как показал КТ, маленький, 7 на 4. Я этого делать не хочу, я отказываюсь. А, ну, какими-то судьбами, вот было еще несколько приступов, и очень сильных приступов, и, по-моему, через неделю, через 10 дней боль прошла. Ну, я подумал, может быть, вышел камень, может, я не заметил, кто его знает. Проходит буквально полтора-два месяца, боль усиливается многократно, жуткие боли. Меня опять отвозят на скорой помощи. опять помещают в больницу, в больнице начинают обследовать, делать различные процедуры. А, там капельницы, уколы, какие-то таблетки, физиопроцедуры какие-то делать. Ну, то есть стараемся сделать все для того, чтобы а, не идти на операцию не, не резать меня, для того, чтобы вытащить этот маленький камушек. Та же самая история, боль прекращается. А, лечащий врач мне говорит, ну, наверное, боль у вас прошла. То есть, а, ну, наверное, камень у вас вышел. Я говорю, я не заметил этого. Он на что он мне отвечает? Ну, иногда люди не замечают, ну, вот у вас боли нет. УЗИ показывает, что камня нет, все, вступайте домой, все хорошо. Прихожу домой, проходит месяц, история повторяется. Это становится невыносимым. Это боль, которая повторяется через неделю, через 10 дней, приступы. Я уже перестаю делать уколы, потому что ну, они вредят печени, нельзя все время делать обезболивающие или сосуды, расширяющие, вот эти все различные уколы. Я начинаю приходить к тому, что все складывается так, что я с этой болью должен работать сам. Я начинаю понимать, что все обстоятельства полумистические, какие-то непонятные, необъяснимые, все эти обстоятельства говорят мне о том, что Андрей, ты должен работать с этой болью сам. Я говорю, хорошо, я начинаю с ней работать. Я вхожу в РД-поток, я успокаиваюсь. Боль продолжается, но я остаюсь в РД-потоке. И через несколько вот таких вот моих собственных сеансов я понимаю, что это начинает помогать. То есть как только я вхожу в РД-поток, через некоторое время, через 15-20 минут, боль затихает, все, боль уходит. Проходит неделя, это повторяется. Я опять, а, то есть приступ повторяется. А кто, у кого был камень в почках, вы знаете, что это за приступы. Это адские боли, на самом деле, когда хочется выть, Просто-напросто на стенку лезть, и это когда человек как будто бы рожает что-то. Вот. Я не женщина, я не знаю, как рожает, но вот было ощущение, что ты рожаешь. А дикие боли, которые длятся по несколько часов подряд. А некоторые ночи я не спал вообще. Вот такими болями мучаешься, входишь в РД-поток, они затихают, потом опять все это повторяется. Я начинаю понимать, что я должен включать осознанность. Я должен э, начинать разговаривать с этой болью. Я должен узнать, что это такое, откуда она пришла, почему она в меня засела, почему она уже год на тот момент, уже прошел год, и даже чуть больше. Вот она столько времени, эта боль во мне сидит. Я начинаю с ней разговаривать, я начинаю с ней общаться. Я начинаю выяснять вот эти вот м -м, причины, первопричины, откуда она взялась. И опять начина и начинается опять облегчение. Приходит облегчение, боль уходит. Проходит две недели, три недели, боль опять возвращается, но не такая сильная. Я продолжаю делать то же самое. Я вхожу в РД-поток, я выхожу на высший уровень сознания, а я смотрю на свою боль со стороны и начинаю ее осознавать. Я начинаю о -о, разговаривать с ней, я начинаю узнавать, откуда она, почему она и так далее. Я не буду сейчас всех подробностей вам рассказывать, это займет слишком много времени, и это, в общем, довольно индивидуальный случай. Так вот в результате всех этих процедур моих собственных, в результате того, что я несколько месяцев подряд постоянно практиковал этот процесс исцеления в РД потоке, я всегда выходил в поток, я всегда выходил на высший уровень сознания. И Шанти предлагала мне сделать укол, потому что она видела, как я мучаюсь от этой боли. Я чаще всего отказывался. И говорил, нет, в основном я в последнее время уколы вообще не делал. А я должен через это пройти. Я говорил себе, и вот Шанти тоже говорил это. И в результате в июне, то есть это около месяца назад, ну да, в первых числах июня, я чувствую, камень пошел по мочеточнику, я его почувствовал, как он там проходит. Это такая специфическая боль, такая перистальтическая и в одно прекрасное утро камень вышел, естественным способом. Хотя я еще вам не все подробности рассказал. Я еще раз обращался к врачам, я еще раз проходил УЗИ, я еще раз проходил рентген. Просветили меня за эти полтора года, пока я мучился с этим камнем, просветили, просветили меня на рентгене раз пять, наверное. А, УЗИ делали все тоже раз пять или шесть. Мы уже как сбились со счета. Никакого результата это не приносило. И я понимал, все время убеждался еще и еще раз, что я должен с этим справиться сам. Что интересно, это был действительно камень. Его один раз всего лишь обнаружила коты, по-моему, один раз, да? Да, единственный за раз. В, за всю эту историю. И всегда, когда мы вызывали скорую... Врачи говорили, это не характерные признаки камня. Да. У вас нет температуры, у вас там нет того-то, того-то, то есть не, это не характерные признаки. Ищите причину в чем-то другом. Но ну, мы же понимали, что человек же чувствует, где у него болит и на что это похоже. И потом УЗИ говорили, у вас нет камня, а вот недавно тоже УЗИ, попался очень хороший специалист, кстати, что интересно, в бесплатной клинике очень хороший УЗИст. Женщина обнаружила камушек, сказала, сколько он по размеру, он немного вырос за время этой истории. И сразу же Андрей пошел ко второму врачу, там сделали УЗИ, сказали, у вас нет никакого камня. Ну то есть просто вот казалось, что ну, природа, система над тобой издевается. То у тебя есть камень, то у тебя его нет, мы, мы вас не можем взять, признаков характерных нет, но то есть это немножко начало даже раздражать, что врачи действуют по какому-то строго отведенному протоколу, и если какие-то признаки имеют отклонение в сторону, то значит у вас нет этой, этого диагноза. Температуры нет, наклонитесь туда-сюда, поприседайте, все в порядке, не болит? Я говорю, нет, не болит, все, камни нет, идите домой. Я говорю, меня уже больше года мучает это, это не может быть невралгия. Нет, идите вот туда-сюда и принимайте такие таблетки. В общем, все шло к тому, что это какое-то наваждение, которое говорит об одном, что я с этой проблемой должен справиться самостоятельно. И вот на самом деле, практикуя этот процесс, процесс исцеления в РД-потоке, слава богу, благодарю родных высших сил. Это действительно а, сработало. Камень вышел. Я прочу, почувствовал, как он вышел через мочеточник. Хотя те же врачи говорили, нет, он у вас за год уже вырос, он там увеличился на 2 мм. А, такие размеры уже не проходят. А, идите на литотрипсию. Литротрепсия говорит, э -э, рентген не находит ваш камень, мы не сможем вам ничем помочь. Это какая-то смешная карусель. Смешная, конечно, сейчас, когда эта проблема уже решена, а тогда просто за голову хватаешься и не знаешь, что делать. А вот так это работает. То есть, казалось бы, камень, камень в почках, камень в мочеточнике, это только операция, потому что размер уже достаточно большой, он естественным способом не может выйти. Но, тем не менее, это произошло. А, тем не менее, он вышел. Благодаря вот этому процессу исцеления в РД-потоке. Это работает, даже в таких случаях. Это работает тем более в гораздо более легких случаях. Когда у вас головная боль, например, у вас день, второй подряд болит голова и ничего не может помочь, вы делаете процесс исцеления в РД-потоке, головная боль уходит за час, ну, может быть, там за полтора. В течение часа она уходит. Но еще раз я хочу повторить, почему я довольно подробно рассказал свой случай. Потому что действительно этот процесс может занять продолжительное время. Это зависит от вашей индивидуальной ситуации. Но тем не менее, я могу для себя отметить, что этот процесс, несмотря на то, что он был продолжительный, изматывающий, очень болезненный и порой казалось вообще неизвестно, что дальше делать, я наблюдал, что есть никакие, некоторые улучшения, что есть какие-то подвижки, что боли уже не такие адские, они не такие продолжительные, не по несколько часов подряд, иногда болело несколько часов подряд. И так далее. То есть э, все-таки динамика была, шла на улучшение, что давало мне понять, что процесс идет, процесс исцеления идет, он движется. Так вот, если вы э, идете до конца и если вы, э, ну, может быть, как я, да, вот в таких вот безвыходных обстоятельствах, когда врачи разводят руками, не знают, что делать, один говорит одно, другой говорит другое, в результате ничего не происходит, положительного с вами, да? Вот когда, если вы в таких вот обстоятельствах, наверняка это показатель того, что с этой болью вы должны справиться сами, что вы должны пройти этот процесс. Но для всех ли этот процесс исцеления в РД потоке он может быть одинаково эффективным? Конечно же нет. Не бывает таких лекарств, нет таких технологий, нет таких практик, нет таких учений даже которые бы одинаково всем всегда помогали. Такого просто в природе нет. Поэтому если кто-то вам говорит о том, что вот это вот панацея или вон там панацея, знайте, что это человек-мошенник, он обманщик. Панацеи в природе просто нет, не бывает. И, наверное, не должно быть, раз так все происходит в жизни, что кому-то помогают одни средства, другому человеку другие средства, Могут быть одни и те же заболевания, примерно одно и то же течение различных проблем, то есть одно и то же проблемы, а помогают различные способы, различные подходы, различные системы. Поэтому исцеление в РД-потоке, оно не для всех. Оно в первую очередь для тех людей, которые чувствуют РД-поток. То есть, что такое чувствовать РД-поток? РД-поток вы ощущаете в своем теле, непосредственно, в физическом теле. Вы его чувствуете у себя в позвоночнике, вы его чувствуете на макушке головы – сахасрара чакра. Вы его чувствуете у себя в сердце, в РД-центре. Вы его чувствуете у себя в теле. И у вас не вызывает сомнений, не вызывает вопросов, ощущаю я поток или нет. Это то же самое, я себя и сказать, вот я почувствовал, что я его ущипнул или нет. То есть это неуместно, вы чувствуете это в теле. Поэтому исцеление в РД-потоке – это не вопрос веры. Это не вопрос каких-то аффирмаций, внушений и тому подобное. Это вопрос практики. И если вы склонны к этой практике, если вы чувствуете энергию РД-потока, тем более, если она вам нравится, и мы говорили об этом очень много раз, когда вы чувствуете, что энергия РД-потока, она для вас родная, близкая, и в ней вы живете. В этом состоянии чувствуете себя живым, вы чувствуете, что... Жизнь происходит и внутри вас, вы чувствуете наполненность, и жизнь происходит вовне. Вы видите жизнь в других красках, вы начинаете слышать звуки иначе, иначе воспринимать этот мир, когда вы входите в РД-поток. Все это говорит о том, что этот поток для вас родной, близкий, понятный вам, и это говорит о том, что этот поток может вам помочь во многих ваших ситуациях. Это и ситуация воссоединения со своей близнецовой половинкой. Это из ситуации исцеления, о которых мы говорим сегодня. Поэтому, еще раз, эта методика не будет помогать всем. Исцеление в РД-потоке не для всех. И в этом нет ничего особенного. Как я уже сказал, панацеи в природе просто не существует. Это факт. Но этот процесс, процесс исцеления в РД-потоке, станет естественным и даже приятным, для тех людей, для которых РД-поток родной, близкий и понятный. С самого начала, как мы начали записывать это видео, у меня в голове одна и та же мысль, что очень многие люди, ну, есть у нас у всех людей такой грешок, все мы хотим волшебную палочку. И вот когда у нас есть какая-то проблема, мы очень часто хотим, чтобы прилетел волшебник, взмахнул волшебной палочкой, и у нас ее не стало. Потому что так легче всего. И когда человек слышит, что есть исцеление в РД-потоке, он также может подумать, «А, значит, я могу прийти со своей проблемой, и меня исцелят». И такие люди есть, они приходят, они приходили, я думаю, что и к Андрею, и ко мне на индивидуальные занятия. Вы знаете, что можно еще сказать? Вот Андрей сказал сейчас, что исцеление в РД-потоке это не для всех. Это совершенно верно. Потому что это только для тех, для кого этот поток родной и необходимый его душе. Это да, безусловно. И что можно сказать еще вот по моим собственным наблюдениям. Когда у человека есть какая-то боль, она для чего-то ему дается. И для многих людей, которые занимаются какими-то практиками духовными, эзотерическими и так далее, уже это не секрет, что боль, она говорит нам о чем-то, что мы должны понять. Она говорит о том, что мы делаем что-то неправильно. И мы должны понять, как делать что-то правильно, чтобы ее не было. Либо она нас учит чему-то в этой жизни, кого-то смирению, кого-то еще чему-то. Ну, то есть она не для, не для того, чтобы мы просто страдали, это однозначно. И иногда я вижу таких людей, которые приходят с болью, они говорят о ней, они говорят, что они очень хотят от нее избавиться. И это понятно, потому что физическому телу боль причиняет огромные неудобства, физическому, психическому здоровью. Но когда ты начинаешь работать с таким человеком, порой ты просто видишь, что человеку еще нужна эта боль. Вот так. Вот просто видишь, чувствуешь, что эта боль ему нужна. Он за нее сам держится. Он еще не понял, для чего она ему нужна. Но он уже хочет, чтобы ты помог ему от нее освободиться. У меня были такие клиенты, которые приходили на индивидуальные занятия и именно с таким вот подтекстом, что женщина одна приходила, не очень мучила одна ситуация. Но там достаточно серьезная ситуация, и она у кого только не была, она была у каких-то известных шаманов, у каких-то известных целителей. Все объездила, ничего не помогало. Все то, что у нее было, то продолжало развиваться. Там была опухоль, доброкачественная опухоль, но она очень мешала ее жизни. И она в том числе пришла на мои занятия женские, анди-шакти, тоже с таким запросом избавиться от этой боли. В какой-то момент я просто понимаю, что ей эта боль нужна для того, чтобы она осознала что-то важное. И хотя она мне говорила, что уже и работала с осознаванием, с чем она только не работала на самом деле, ну ничего не происходило. И я просто в какой-то момент понимаю, что эта женщина, она не осознала, для чего ей эта боль. Она еще ей нужна. И просто так она не уйдет. То есть, понимаете, когда мы хотим свою ответственность, переложить на кого-то другого, прийти, например, к какому-то целителю и сказать, исцели меня от этой боли. А эта боль нам очень нужна. Мы через эту боль получаем свой важный опыт души. То фактически мы перекладываем ответственность, мы с себя ее снимаем и говорим, избавь меня от этой боли, я больше не хочу ее терпеть вот это неправильно и в этом случае чаще всего исцеления не происходит и потом такой человек говорит я уже объездил все всех у кого я только не был но мне не помогает ничего потому что корень внутри и корень не был исцелен вот есть корень проблемы он находится очень глубоко часто у человека вот у андрею у него получилось этот корень найти случилось осознание и эта боль ушла то есть человек он был готов в это время отпустить эту боль. Но когда он мучился, когда я это тоже воспринимала, ведь когда человек мучается, и когда близкие видят, как он страдает, близкие фактически страдают вместе с ним, потому что когда ты видишь, когда человек кричит просто от боли, он не может уже ничего с собой сделать, он просто кричит, и ты не знаешь, как ему помочь, то в какой-то момент ты просто видишь, что эта боль ему для чего-то нужна. И вот хорошо, когда человек это понимает, и он осознанно начинает с ней работать. И он берет именно на себя эту ответственность, и тогда все получается. Поэтому, конечно, вот если вы сейчас увидите это видео и скажете, все, я буду теперь приходить на РД-активацию, на какие-то ваши другие практики, приеду на живой э, фестиваль, э, ретрит, и мне все поможет, но с таким подходом, скорее всего, не поможет. Потому что... А, это перекладывание ответственности. А если вы скажете, о, как здорово, я хочу этому научиться, я хочу себя исцелить, вот тогда, скорее всего, все получится 90 с лишним процентов. Безусловно. Это а, именно так и есть. И на наших процессах, и на онлайн-процессе, и а, на живых тренингах мы всегда это и повторяем, и всячески даем понять человеку, что мы помогаем, мы можем помочь, по крайней мере, если человек принимает эту помощь. Мы можем помочь с помощью различных инструментов. Но у нас такой подход, и у Шанти, и у меня, у нас такой подход, что человек, он идет впереди, он на пути решения своей проблемы. Он идет впереди, а мы идем либо рядом, либо чуть-чуть сзади него. И мы постоянно можем ему помочь, мы можем подставить ему локоть, когда он оступился, мы можем показать ему дальнейший путь, посвятить фонариком. мы можем объяснить, какие знаки на его пути, но если он не идет, и он говорит, понесите меня, мы говорим, нет, мы не носильщики, мы этого не делаем, это не наше. Более того, мы знаем, что для тебя это вредно, потому что это твой путь. И если у тебя какая-то боль, то это твоя боль, и она пришла к тебе не просто так, и ты должен с ней разобраться, мы и поможем. Вот тебе инструменты, вот тебе практика, мы транслируем РД-поток, мы объясняем, как работать, мы скажем все по пунктам, все по маленьким шажочкам, но эти шажочки делаешь ты, эти шажочки мы вместо тебя не можем делать. И если человек в конце концов отчаивается и не получает результаты, то он, конечно, может быть, будет готов прийти к какому угодно экстрасенсу, целителю, шаману, священнику, кому угодно и просто сказать возьми мою боль на себя сделай что-нибудь с ней выгони из меня ее что-нибудь сделай это конечно отчаянный шаг и его в принципе можно понять потому что когда испытывает человек дикую боль то да, это очень тяжело и это выматывает я это понимаю но все-таки это неправильный подход это неверно и если даже вам какой-то специалист поможет и вынет из вас эту боль, выдернет, да, так или иначе, то придет другая. Она вернется, либо это же вернется, либо что-то другое. Либо это, либо что-то другое. Да. То есть э, задача в корне вами была не решена, корень остался. От того, что вы выдернули верхушку сорняка, проблема не решилась. Вы не видите этот сорняк неделю-две, а через пару недель он вылез и опять такой же самой колючкой торчит на вашем огороде. А вот так это происходит. Поэтому нужно решать проблему в корне. И я как раз с самого начала попытался, по крайней мере, дать понять, что процесс исцеления в РД-потоке, он имеет а, свою глубинную специфику. Вы выходите на высшие уровни сознания для того, чтобы там, на высших уровнях сознания, работать с основной причиной этой боли. Как работать, я еще раз говорю, это чисто вот уже сам процесс. В этом видео всех подробностей мы рассказывать не будем, потому что ну, это не имеет большого смысла. Нужно работать непосредственно с человеком. Ну да, еще раз можем повторить, что вот такой подход, как возьми мою боль и забери ее куда-нибудь, а я тебе денежку отдам, но он не работает, по большому счету, не работает. Это бег по кругу, вы по одному тому же кругу ходите и больше ничего не меняется, хотя одна боль ушла и кажется хорошо, приходит другая, либо третья какая-то проблема, которая говорит о том же самом, о том же самом, что вот та же самая одна задача, которая у вас была и которую боль показывала, у тебя вот такая есть задача, ты должен ее решить, показывает боль, вы эту задачу, коренную задачу не решили. И, соответственно, никакого исцеления не происходит. А исцеление в РД-потоке как раз имеет дело с этой самой глубиной. Там, где находится эта самая первопричина. причина. И что очень важное и, наверное, самое неприятное, что вы можете услышать в этом видео, о чем нужно сказать о том, что человеку иногда эта боль необходима, и он от нее не должен избавляться. Вот это самое неприятное. И в этом есть очень глубинный смысл. Потому что первая реакция на боль – это избавиться от нее. А иногда бывает такая боль, от которой человек не должен избавляться. Ну для того, чтобы дать вам понять, о чем я а, хочу сказать и что я имею в виду, я приведу следующий пример. А женщина рожает, у нее наступает момент родов. Она испытывает дикую страшную боль. И если эта женщина будет думать так, я хочу сейчас избавиться от этой боли, просто избавиться и больше ничего. Разречьте мне живот, сделайте кесарево. И у меня не будет боли, будет все хорошо. Но природа это задумано иначе. Природа задумала, что ребенок проходит по родовым путям, он должен родиться. И психологи, трансперсональные психологи в том числе, говорят, что это чрезвычайно важный опыт для человека. Когда он проходит продовым родовым путям, вот ребенок еще плод, пока еще не ребенок, не младенец, а плод, Плод проходит породовым путем, он получает колоссальный опыт жизненный, прохождение через препятствия, через трудности, он будет знать, потом всю жизнь у него заложена эта программа, что когда э, какие-то жизненные обстоятельства начинают его вот так прессовать, как в матке это происходит, вот трансперсональная психология это рассматривает очень подробно, когда ваша жизнь начинает вот так прессовать, как тогда в утробе матери, вы будете знать, что выход есть. Что да, нужно пройти вот вместе с болью, через эти родовые пути, там, где темно, вообще неизвестно, выход будет или не будет, но в конце есть свет. И вы проходите, и все. Вот такой вот опыт должен получить человек. И женщина, рожая, не должна избавляться от этой боли. В привычном для нас смысле слова. Она должна через эту боль пройти, она должна принять. Да, конечно, бывают экстренные ситуации, там ребенок стал не так и так далее. Сейчас акушеры могут меня завалить контраргументами. Это я понимаю, что различные бывают экстренные ситуации, но они исключительные. И я, в принципе, по большому счету могу согласиться. Да, наверное, есть какие-то экстренные ситуации, когда нужно сделать кесарево и так далее. И нужно избавить маму от боли. Но в общем и целом делать этого нельзя. А что сейчас часто происходит? Женщине иногда предлагают сделать обезболивающее, чтобы она родила без боли. Это антиприродно. Нарушаются базовые программы, что женщины, что младенцы. Все идет наперекосяк. Этого делать нельзя. А, но это пример. Вы скажете мне, ну хорошо, с родами я согласен, но а другие боли причем здесь? Вот та же самая боль, которая была у меня с камнем, да? Нужно было от нее избавляться. Вот так, как я хотел в самом начале, этого было не нужно. То есть, естественно, я обратился к врачам, ну что там камень, давайте сделаем литротрепсию, будет дробление ультразвуком, я избавлюсь от боли. Схожу, заплачу денежку, мне его раздробят, и он выйдет как песочек. Все, нет, проблем, хорошо. Но судьба сказала нет. Причем говорила мне это не единожды. И когда мне судьба сказала один раз, второй раз, третий раз, я задумался, что эта боль мне нужна, и что избавляться от нее я не должен вот таким образом, как я хотел это сделать. Я должен а, узнать, что это за боль, что она есть по сути, почему она пришла в мою жизнь, она засела у меня в почках и не дает мне нормальную жизнь. Я должен во всем этом разобраться. Это уже не избавление от боли, это уже совсем другой процесс. Это процесс принятия. Я принял свою боль. Процесс осознавания, я стал узнавать, что это такое. И потом, как результат, как феномен, как чудо, когда я принял, осознал, когда я постоянно, очень много раз, десятки раз выходил в эти высшие уровни сознания, вот все это дало такой эффект, который, который потом произвел чудо. Я избавился. Судьба сказала, все, ты э, усвоил этот урок. Я не буду все рассказывать от моей личной подробности. Я не хочу всего одно а всеобщее обозрение выставлять. Ты усвоил этот урок. И надеюсь, ну я так думаю, что судьба, высшие силы так сказали, а мне сказали, что надеемся, что, Андрей, ты больше не будешь повторять тех ошибок, которые привели тебя вот к этому камушку в твоих почках. И я очень постараюсь больше не совершать этих ошибок. Вот о чем э, нужно необходимо сказать. Это один вид, один пример, когда от боли не надо избавляться. Но бывают и другие случаи, когда действительно человеку не нужно избавляться от боли. Это уже более такие эзотерические, или можно сказать духовные, мистические примеры, когда различные тяжелые... Э Тяжелые, такие жесткие кармические узлы, которые человек нарабатывал в течение, может быть, нескольких жизней, вот эти узлы могут развязаться только через очень сильную боль, только через страдания. Такое бывает, в принципе. Да. Или когда человек должен принести жертву. Должен принести в жертву свое здоровье. Иногда даже жизнь, как нам известно из истории Иисуса Христа, когда Он принес свою человеческую жизнь в жертву ради спасения человечества. Кто-то в это верит, кто-то не верит, а, кто-то знает, что это означает. А, например, на Байкасском ретрите я рассказывал участникам, что с моей точки зрения означает подвиг Христа, когда Он принес в жертву свою жизнь, свою человеческую жизнь. То есть иногда это является необходимостью а, пережить боль, пережить страдания. Иногда это действительно так, но это, скорее, все-таки исключительный случай. Нам хочется еще раз особенно подчеркнуть, что процесс исцеления, как мы его понимаем, это не то, что бытует в повседневности, когда вы приходите к целителю, и он какими-то манипуляциями убирает вашу проблему. Мы говорим не об этом. Мы говорим о процессе исцеления, исцеления в РД-потоке, как о неком путешествии, которое вы совершаете. Вы совершаете путешествие внутрь себя для того, чтобы узнать глубинную причину вашей проблемы. Или это психологическая боль, или это физическая боль. Вы совершаете это путешествие, а мы вам показываем путь, мы даем вам снаряжение, мы даем вам карту. Мы помогаем вас, поддерживаем. Мы даем вам различные инструменты для того, чтобы вы ими пользовались на этом пути. Мы вам помогаем всячески. Но это путешествие совершаете вы. Это процесс, именно процесс исцеления. Не получение как, а, какой-то таблетки волшебной, а процесс путешествия. Вот об этом мы сегодня говорим. Пожалуй, я повторился уже не первый раз, но, наверное, это будет не лишним, поскольку многие все равно могут понимать это неправильно. И вообще мы себя не считаем целителями. Я себя не считаю целителем. Шанти, думаю, тоже не считает себя целителем. Мы считаем себя проводниками. Мы считаем себя теми людьми, которые могут вам помочь на вашем пути, и очень многим помочь, если ваш путь – это путь родных душ, если э, энергия РД-потока, ваша родная энергия, близкая, понятная вам, или, по крайней мере, желаемая вами, когда вы хотите встретить свою родную душу, если это ваше истинное, искреннее желание встретить свою родную душу, значит, РД-поток будет вас отзываться. Так вот, во всех этих случаях мы вам можем помочь. Если же путь родных душ и РД-поток для вас это что-то совершенно непонятное, или, может быть, даже пугающие, и вы хотите просто вот исцелиться, я хочу вот исцелиться, примите меня. Тогда мы вряд ли вам поможем. Вряд ли это случится. Но еще раз повторюсь, что нет людей, техник, способов, различных методик, которые бы помогали бы всем. Таких просто нет. Панацеи не существует. Вот об этом мы сегодня хотели вам рассказать. О том, что в РД-потоке вы можете найти помног... помимо много чего еще, помимо воссоединения, помимо того, что происходит бурное духовное развитие, помимо того, что вы можете осознать, найти свое предназначение в РД-потоке, не только это, но еще и получить процесс исцеления вы можете с помощью РД-потока. Об этом мы хотели вам сказать. Что конкретно, какие конкретно процессы, которые помогут вам встать на этот путь исцеления. Это процесс РД-активации, я уже об этом говорил. Это а, процессы, которые происходят на живых тренингах, будет на фестивале. Отдельный целый блок, который называется «Исцеление в потоке». И это индивидуальная работа. Индивидуальную работу проводят шанти э, женщинами, и индивидуальную работу – провожу также я на процесс исцеления. То есть мы а, не просто говорим об этом, что это возможно, мы рассказываем свои собственные случаи, мы знаем а, случаи других людей, которые также получали исцеление на этом пути, и мы готовы вам практически в этом помочь. Когда закончилось мое внутреннее очищение, случилась трансформация, это было в 2018 году, практически перед ретритом на Байкале. Это случилось э, э, летом. Не помнишь, в июне, он, кажется, был, но ну, неважно. Мы приехали на ретрит на Байкал, и там я впервые начала давать свои женские занятия, потоки. И тогда же случилось чудо, и мне открылся мой поток, который мне близок. Поток Адишакти, Великой Матери. И я поняла, что в этом я просто обязана помогать другим женщинам. И когда я сама практиковала, у меня происходило действительно исцеление. Я просто чувствовала, как у меня в теле, в определенном месте появились какие-то боли непонятного характера, колющие такие. Ну вот как покалывает, покалывает, что-то покалывает. Потом это стало очень частым. И на моих сеансах... Эта боль усиливалась, особенно когда я проходила уже в божественное пространство, выходила на духовный план, эта боль усиливалась. Но у меня внутри было знание, что таким образом меня исцеляют. Исцеляют в моем потоке, исцеляют великая мать, божественная энергия меня исцеляет. Но все равно мы же люди, да, и... Одно дело работать с энергией, а другое дело мало ли что у тебя в физическом теле. И, конечно, я, как любой человек, тоже озадачилась этим вопросом, потому что боль не проходила достаточно продолжительное время. Она длилась несколько месяцев. И, И я пошла, сдала анализы, соответственно, вот исследуя ту область, которая у меня болела, к различным врачам, даже решилась на такую неприятную процедуру для себя, а, там полное очищение организма, но чтобы узнать, что же там у меня за боль, потому что я уже честно думала о чем-то таком неприятном, нехорошем. Все анализы сказали, что у меня там ничего нет, но боль оставалась один доктор предполагал, что у меня это по другой системе, Иди, идти к другому доктору, к другому доктору пришла, он мне сказал, что у меня, видимо, по другой, по другому направлению, в общем, доктора так посылали меня от одного к другому, я уже сказала, все, хватит, махнула рукой, и в какой-то момент своей уже, своего пути, меня погружали. Погружали в регрессию, мне было необходимо это погружение, моя знакомая меня вела. И мы в какой-то момент, она говорит, какой у тебя есть вопрос? Я говорю, знаешь, вот у меня есть эта боль, которая меня немножко беспокоит. Там ничего не нашли, но я хочу, чтобы мои родные высшие силы с ней поработали. И случилось чудо. На самом деле со мной произвели операцию на тонком плане, и из того места, где что-то болело... Я видела, как буквально высшие силы мне проводили какую-то операцию, причем с настоящими инструментами. Мне было даже страшно в какой-то момент. Но из этой области вырезали подобие какой-то, ну не опухоли, а что-то такое вот колючее, неприятное. Мне показали это и убрали, как отход такой Да, это, Знаете, это как, короче, делают операции. И они там бросают эти отходы в определенное место, и потом это все унесли. Это проходило по-настоящему, потому что я при этом чувствовала, как из этой области в теле ушла боль, ушло, ушел дискомфорт. И когда это вырезали, из меня унесли, как-то там утилизировали эти отходы на своем уровне высшей силы. Потом у меня на следующий день было очень такое состояние, знаете, когда тебе делают какую-то операцию? И ты себя чувствуешь очень вялым, чувствуешь, что тебе нужно поспать, чувствуешь, нужно просто отдохнуть, и ресурсов нет. И мне приходилось действительно спать, восстанавливать силы. Но что самое интересное, я наблюдала за этим местом в теле, и боль больше не появлялась. Это случилось не так давно, когда мне это сделали, эту духовную операцию. Она приравнивается также к, к настоящим операциям по своей серьезности. О чем я говорю? О том, что в теле что-то было, что-то болело. Что болело, я не знаю до сих пор. Не знаю даже, к какой области это отнести. А, к какому отделу физического тела это отнести. И эта боль исцелялась в моих процессах. Когда я каждый раз проводила процесс индивидуальный, энергия исцеляла во мне эту боль. То есть даже иногда помимо нашего знания о том, что у нас есть в организме, Наш поток исцеляет нас. То есть я здесь была просто в доверии, в полном доверии. И как часто бывает, вот я смотрю тоже, когда ко мне женщина приходит на индивидуальные занятия, мы работаем курсом, работаем несколько занятий, определенное количество занятий, потому что только за это количество занятий можно достичь какого-то первичного эффекта. И я вижу, когда человек приходит, и он полностью открыт потоку, он доверяет, он доверяет мне как проводнику, он доверяет тому, что происходит во время сеанса, и я вижу, как у людей случаются просто невероятные чудеса уже за первый курс. Это всего лишь 12 занятий, это 3 месяца, один раз в неделю. И когда потом мне говорят, что происходит в повседневности колоссальные преобразования у человека, вот недавно у меня была женщина, она прошла два курса. Она сказала, вы знаете, Шанти, я даже не могла подумать, что я так могу измениться по-женски, как женщина. Вот сейчас у нее появился мужчина, она встретила мужчину, он появился в ее жизни. И она, она говорит, я просто увидела себя совершенно другой в отношениях с мужчиной. Все, что вот раньше у меня было... И мне казалось, что это я женщина. Сейчас это, мне кажется, что вот только сейчас я стала женщиной, и что у меня такие колоссальные изменения, столько открытости в отношениях с партнером и так далее, и так далее. Плюс у этой женщины там тоже удивительные результаты. А у кого-то отказ от курения даже происходит. Просто вот раз и, и он случается. Хотя человек с этим запросом не обращался. Хотя человек не приходил с этим запросом. Отказ от кофе, от сигарет. Хотя этого не было в нашем сеансе, это не подразумевалось. И так далее, и так далее. У кого-то еще какие-то другие там открываются в теле ресурсы. Очищается что-то очень сильно. Вот так происходит, когда человек просто приходит с доверием к потоку. Он просто полностью доверяет. И поток, он делает сам то, что необходимо для человека. Как это было сделано в моем случае, как это сделано в случае тех женщин, с кем я работаю, тех людей, с кем мы работаем на живых ретритах, на живых мероприятиях. У человека часто случается такое исцеление, просто вот так, по щелчку, раз и оно исцеляется. Да, вот, родной, сколько таких случаев было? Я вспоминаю случай, когда на РД-активации у одной из участниц, ее высшие силы также делали ей энергетическую операцию. Причем, по-моему, это было несколько раз, несколько да. сеансов. Да, да, И точно. она, естественно, этого не ожидала. На РД-активации она не приходила с таким запросом, чтобы ей сделали... Высшие силы ей сделали операцию, но вот такое происходило. То есть действительно это непредсказуемый процесс, процесс исцеления часто бывает совсем не таким, как мы себе его можем представить, но тем не менее, самый главный показатель, что этот процесс эффективный, потом происходит изменение повседневности. Вот когда повседневность меняется, либо ваше физическое состояние меняется, либо а взаимоотношения меняются, либо что-то еще меняется в повседневности после таких процессов, значит, процесс прошел успешно и конструктивно, результативно. Если вам близок наш подход, то, о чем мы сегодня говорили, если вы тоже, так же, как и мы, видите процесс исцеления, как процесс познания, путешествия, путешествие в собственную глубину, в собственную душу, если вам этот подход близок, если вам близок РД-поток, и вы его чувствуете, чувствуете в своем теле, если вы чувствуете наполненность, если вы ощущаете жизнь, когда вы в РД-потоке, если вы просто чувствуете, что он вам родной, близкий и понятный, значит, вы действительно можете воспользоваться той помощью, которую мы вам предлагаем. Вы действительно можете результативно воспользоваться теми методиками, подходами и инструментами, которые мы вам можем предоставить. И в этом случае вы можете прийти и научиться процессу исцеления в РД-потоке, прийти либо на РД-активацию, либо на индивидуальные сеансы, либо приехать на фестиваль. Что еще лучше, потому что когда живой процесс, во-первых, живой процесс, во-вторых, группа, Сила группы тоже помогает. Еще и общение с такими же людьми, как вы. Все это усиливает, ускоряет процессы исцеления, самоактуализации и так далее. Вот такие, такие возможности таит и раскрывает в себе РД-поток. И этими возможностями вы можете воспользоваться и во благо себе, и во благо другим людям. А мы вам, как всегда, в этом обязательно поможем.